Понимаете, потому что э, сахарный диабет, ну это всем известно уже, естественно, на фоне э, сахарного диабета развивается ретинопатия различного рода, э, поражающая вот, сетчатку, наблюдается отслойка сетчатки, и дистрофические различные процессы, отек может наблюдаться сетчатки, потому что при сахарном диабете, опять же, связано с проницаемостью сосудов то есть сердечно-сосудистая система страдает в первую очередь соответственно опять же здесь идет у нас четвертый, седьмой, девятый, десятый виафтан. плюс добавляется второй виафтан потому что при сахарном диабете очень часто наблюдается катаракта вот соответственно для предотвращения опять же если даже нету никаких глазных нарушений но у человека обнаружен сахарный диабет обязательно вот 2 4 7 9 10 для лучше покапать потому что рано или поздно на фоне диабета все равно разовьются вот эти глазные патологии ретинопатии соответственно и катаракта и лучше это предотвратить или затормозить на ранней стадии естественно обязательно мы боремся с самим основной патологии, то есть при диабете 1, 21, 5, 8, виаргоны 10, 17 вот, для укрепления э, сосудов. Вот.